«Отец, мы благодарим Тебя за еще одну возможность послужить Твоей драгоценной пастве. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что откровение знания будет течь свободно, непрерывно и без помех со стороны любой сатанинской или демонической силы. Говори моими устами, вкладывай свои мысли в мой разум, во имя Иисуса. И все скажем «Аминь». Воздайте Господу аплодисменты хвалы, Он достоин этого. Он достоин этого. Присаживайтесь». И мы углубимся в тему до того, как у нас закончится время. Хорошо? В прошлый раз мы начали серию на тему эмоциональная зрелость. И нам, как христианам, жизненно необходимо понимать важность эмоциональной зрелости. Мы много времени уделяем духовной зрелости, и это важно. Мы учили о духовной зрелости, и мы много говорили о том, как оставаться здоровым и заботиться о своем физическом теле. Но нам нужно разобраться с пунктом управления нашей жизнью, нашей душой. Наша душа, наш разум, наша воля и наши эмоции, но особенно сфера эмоциональной зрелости. Часто люди оказываются на неверном пути, потому что они не выросли эмоционально. Это касается не только христиан, но почти всех. В большинстве случаев люди оказываются в плохой ситуации, потому что они не выросли эмоционально. И это происходит, потому что наши родители, когда мы были еще подростками, не усадили нас и не поговорили с нами о эмоциональной зрелости и о том, что такое эмоциональный рост. Поэтому я хочу найти время, чтобы сделать это сейчас. И я решил поступить на этот раз иначе. Я дал вам первый признак, но может потребоваться до двух месяцев, чтобы научиться ему. Поэтому сегодня вечером я дам вам 10 признаков эмоциональной зрелости чтобы они все были у вас. Итак, 10 признаков эмоциональной зрелости. И первый уже знакомый вам – это гибкость. Это признак вашей эмоциональной зрелости, когда вы обладаете гибкостью. Эмоционально зрелый человек способен все обдумать, и разработать жизнеспособный план «Б» или даже план «С», если не сработает план «А». Вы знаете, как с этим справиться. Если вы эмоционально зрелые, вы знаете, как быть гибким. Все не останавливается, потому что не сработал план А. Вы не принимаете поражение, не сдаетесь, не уступаете, потому что что-то случилось с планом А. Когда вы зрелы в своих эмоциях, вы понимаете, что есть план Б, есть план С. Но я не повержен, потому что мой первый план не сработал. Вот что означает быть гибким. Поэтому, когда вы захотите определиться в своей собственной жизни, взрослею ли я эмоционально, что ж, просто проверьте, когда что-то получается не так, как вы планировали. Способны ли вы внести коррективы? Это признак эмоциональной зрелости. Если вы поняли это, скажите «Аминь». Признак номер два. Вот второй признак эмоциональной зрелости. Сопричастность и принятие на себя ответственности. Эмоционально зрелые люди учатся сопричастности – и способности брать на себя ответственность. Эмоционально зрелый человек способен признать свои собственные ошибки, а не сразу бежать искать виновного среди других. Видите ли, эмоционально зрелые люди не играют в игру «кто виноват?». И признаком того, что вы эмоционально взрослеете, является ваша сопричастность и принятие ответственности за свои ошибки, роль, которую вы сыграли в конкретной ситуации, где было ваше участие. Люди, незрелые в своих эмоциях, хотят обвинить кого-то, хотят обвинять людей и искать оправдания. Но когда вы начинаете эмоционально взрослеть, признаком вашей эмоциональной зрелости становится ваше принятие на себя ответственности за проблемы, в которых вы находитесь. Очень легко начать обвинять людей и очень легко начать оправдывать положение, в котором вы находитесь. Но я верю, что двери открыты когда вы принимаете ответственность за то, где вы находитесь и ситуации, происходящие в вашей жизни. Признак под номером три. Я думал об этом и решил, что мне лучше перечислить все 10 признаков, потому что, чтобы разобраться в них, может потребоваться полгода. Третий признак эмоциональной зрелости – понимание того, что вы не знаете всего. Могу ли я услышать чье-то свидетельство, церковь? И это нормально. Эмоционально зрелый человек осознает, что он чего-то не знает, и также знает, что его способ ведения дел может быть не единственным или даже не лучшим способом ведения дел. Вы услышали меня? Эмоционально зрелый человек понимает, что он не знает всего. Я думаю, что есть благословение в незнании, потому что вы ставите себя в положение зависимости от Бога, который говорит с вами и показывает вам некоторые вещи. Но вы должны осознавать, что не знаете всего, и относиться к этому нормально. Вам следует выработать нормальное отношение к тому, чтобы иногда отвечать «я не знаю». Вы когда-нибудь встречали человека, который не любит говорить «я не знаю», и на любой ваш вопрос засыпает вас куча ненужных фактов? «Приятель, ты не знаешь. Просто скажи, что не знаешь». Важно, чтобы вы не только осознавали, что не знаете всего, но и понимали, что, возможно, есть лучший способ делать то, чем в своей жизни заняты вы. Подобный тип людей не спорит, чтобы доказать правоту или проявить некоторое доминирование, чтобы быть главным. Вы обнаруживаете, что вы эмоционально зрелые, когда осознаете, что вы не знаете всего, и, вероятно, есть и лучший способ. Поэтому вместо того, чтобы быть всезнайкой, вы открываете себя, знаете, тому, что есть у людей, и действительно может открыть для вас что-то совершенно новое. Четвертый принцип. Вот еще один признак эмоциональной зрелости. Перейдя к уроку, я не сделал предварительного обзора, просто «пам!» и мы углубились в тему. Некоторым это даже понравилось. Продолжай. Четвертый признак. Четвертый признак эмоционально зрелой личности. Поиск любой возможности для обучения и роста. Подобные люди ищут любую возможность для обучения и роста. Другими словами, они пытаются найти и получить мудрость независимо от того, через что они проходят, через хорошее или плохое. Они стремятся расти из того, через что они проходят. Эмоционально зрелая личность ищет, чему можно научиться из любой ситуации или возможности. Они ищут возможность роста внутри любой ситуации. Как мне расти? Как мне научиться и вырасти в этом? Это может быть что-то нехорошее, это может быть крушение поезда. Но эмоционально зрелый человек говорит, из всего этого мне нужна мудрость. Как мне вырасти в этой ситуации? Чему я могу научиться из этой ситуации? Вместо того, чтобы спешно погрузиться в распри и другие подобные вещи, чему я могу научиться в этом? Для парного танца нужны двое. И меня всегда поражает, как мы хотим сосредоточиться на ком-то другом, игнорируя роль, которую играем мы, вытекающую из того, о чем я только что сказал. Когда вы действительно эмоционально зрелые, это при Приятно. Это действительно приятно, знать, что вы растете эмоционально. Знаете что, может быть, это было ужасно, но, приятель, я хочу извлечь что-то из этого. Я собираюсь извлечь что-то из этого, так что если я когда-нибудь попаду в это снова, это уже не будет сюрпризом, потому что я вырос из этой ситуации. За последние три года я прошел через многое и действительно вырос из этих ситуаций. И это приятно. Вместо того, чтобы сказать «О, это было ужасно, Господи, пожалуйста, никогда не позволяй этому произойти вновь». Как мне вырасти? Что я могу извлечь из этого? Чему я научился конкретно из этого?» Я думаю, что в этом суть роста. Я верю, что Бог действует именно так. Он позволяет нам родиться в этом мире, и Он надеется, что мы будем доверять Ему. Но рост... Мы должны расти. Мы должны расти духовно. Мы должны расти эмоционально. И мы должны расти физически. Вы должны знать, что коробка пончиков не принесет вам пользы. Вы должны знать, что дьявол не прыгает на вас, причиняя вам различные физические страдания. Ладно, оставим пончики в покое. Номер пять. Номер пять. Вот пятый признак того, что вы возрастаете эмоционально. Номер пять. Вы активно ищете разные точки зрения, чтобы дополнить ваше понимание. Когда в последний раз вы говорили, позвольте мне узнать, что по этому поводу думает кто-либо еще. Я рассматриваю разные точки зрения. Эмоционально зрелые люди активно стремятся дополнить свое мнение, Активно изучая точки зрения других. И я делал это для одной из серий проповедей, не скажу в какой именно, но это действительно открыло мне глаза. Я не знал, что смотрел с одной перспективы, и не был открыт для других точек зрения. И другие точки зрения, хотите верьте, хотите нет, помогли мне, по крайней мере, сформулировать, продумать или применить то, о чем я ранее и не думал. И немного расширить мой кругозор. Я думал, вау, это довольно неплохо. Мне нравится много читать, мне нравится узнавать, что верующие думают об этом, и что неверующие думают об этом. Я благодарен Богу за интернет, потому что он позволяет мне собрать разные точки зрения. Я согласен, что человек должен поступать и реагировать определенным образом, но я, очевидно, не представляю другую сторону или иную точку зрения. Не обязательно все заканчивается компромиссом. Но я думаю, что разные точки зрения помогают вам расширить ваш взгляд. В некоторых случаях мой взгляд стал шире в подтверждении того, что я на правильном пути. Очень приятно осознавать, что я на правильном пути. Но иногда этого не происходит, если вы остаетесь в пещере со своим собственным мнением взглядом на весь мир через замочную скважину. Я действительно начал смотреть на весь мир, и я понял, что остальной мир не похож на церковный мир. Многие из мира считают вас сумасшедшими. Если вы думаете, что я сумасшедший, то вам лучше посчитать, что я спятил. Вы понимаете, о чем я? И я хочу спросить, почему? Как вы это видите? И узнавая больше, я могу более эффективно служить с этой точки зрения. Особенно, когда речь идет о Божьей благодати. Итак, признаки эмоционального роста. Номер шесть. Вот еще один признак вашего эмоционального роста. Номер шесть. Вы проявляете стойкость. Другими словами, перед лицом... Когда вы сталкиваетесь с чем-то, что огорчает вас, может быть, вы сталкиваетесь в жизни с неудачей или разочарованием. Когда вы эмоционально зрелы, вы осознаете свои чувства и определяете, что может быть сделано. Затем решаете, какие шаги предпринять, чтобы двигаться дальше. Когда вы стойки, плохой день не останавливает вас. Ваша стойкость не позволит плохой ситуации остановить вас. Вы делаете глубокий вдох и говорите, «Хорошо, так, пора продолжать идти дальше». «Да, это случилось, это плохо, я разочарован, это действительно выводит меня из себя, мне больно от произошедшего, мне приходится иметь дело с разными чувствами, но я достаточно зрел, я эмоционально зрелый человек, так что какой смысл стоять в углу, шатаясь, иное? Давай просто пойдем и сделаем то, что необходимо». Помню, как впервые подвергся массивной публичной атаке из-за того, во что я действительно верил. И я почувствовал, будто меня выбросили, я не мог понять, в чем проблема у этих людей. Я был загнан в угол и думал, что оставшись в этом углу, потерплю поражение. И я решил выйти на улицу. Представьте, что это было повсюду, по всему миру. Я решил выйти на улицу и зайти в продуктовый магазин с высоко поднятой головой. Я зашел в магазин и услышал возгласы «Вот он!» и многочисленные вспышки. Я был изумлен. «Вы не заставите меня забиться в угол!» Я часто упоминал парня из фильма «Тумстоун», где Курт Рассел, подойдя к парню, дал пощечину и сказал ты будешь что-нибудь делать или будешь стоять и кровью истекать? И иногда вы должны быть стойкими, вы должны выстоять перед лицом невзгод, перед лицом неудач, когда ничего не получается и вам просто нужно сказать. «Позвольте мне встать и отряхнуться, потому что я еще не сдался». Я не сдался. Да, возможно, я немного свернул вправо, но я продолжу идти и делать то, что необходимо. Когда вы эмоционально зрелы, вы проявляете стойкость, сталкиваясь с неудачами, сталкиваясь с разочарованием, и вы признаете свои чувства. Недавно мне пришлось признать, это причинило мне боль. Первый раз за 40 лет я сделал это. Я признал, что когда это произошло, мне причинили боль, это огорчило меня. И знаете, по какой-то причине я почувствовал себя лучше. Я сказал жене, ты знаешь, я молился. Прогуливаясь, я молился и произнес, это причинило мне боль, потому что Бог закончил работать с этим во мне. Он спросил, что ты чувствуешь по этому поводу? Я ответил, ты знаешь, я в порядке. Тебе больно, не так ли? Ну, я совру, если скажу нет. И я ответил, да. И придя к жене, я рассказал тебе, это». Она ответила, «Отлично! Хорошо, что ты осознал это, потому что это задело и мои чувства». Эмоциональная зрелость позволяет определить, что вы чувствуете, и затем помогает увидеть, что нужно сделать. И тогда вы определяете шаги, которые нужно предпринять, но вам нужно определить свое эмоциональное состояние. И это в порядке вещей для христиан, это нормально определить свое эмоциональное состояние. Я разочарован, это причинило мне боль. Это задело Дело мои чувства. Вы не распространяйтесь об этом при каждом удобном случае. Эй, как ты? Мои чувства задели, и я хочу, чтобы ты знал. Нет, я говорю не об этом. Я говорю о том, чтобы вы признались в этом самому себе. Это самоосознание, которое говорит. Хорошо, вот где я сейчас нахожусь. Теперь я готов двигаться дальше и делать то, что необходимо, потому что эмоционально зрелый человек знает, как быть стойким. Номер семь. Номер семь. Эмоционально зрелые люди обладают спокойным нравом, и я действительно ценю этот рост в моей жизни, потому что я не был таким спокойным. Я так стремился к совершенству, что когда не получалось так, как я хотел, я не был спокоен. Я становился тираном, я сходил с ума, потому что все ради совершенства. Но эмоционально зрелым людям не чужд гнев, однако они не позволяют эмоциям диктовать их реакцию. Гнев имеет место быть, и я не собираюсь говорить вам «не сердитесь». Библия говорит «гневаясь, не согрешайте». Заметьте, Бог заботится о том, чтобы вы не позволяли своему гневу контролировать ваши эмоции. Позже я узнал, что на самом деле гнев – это выражение страха. И я заметил, что каждый раз, когда я хотел разозлиться, настоящей проблемой был страх, и мне наконец пришлось разобраться с тем, чего я боюсь. Настоящей проблемой был страх. Поэтому происходит следующее. Когда вы эмоционально взрослеете, никто из нас не в состоянии, знаете, это лишь признаки, но в каждом из них можно расти. Ни я, ни вы не заявляем, что дошли до 100% в каждом, но это признаки того, что вы эмоционально взрослеете. Я не знаю, как далеко вы продвинетесь на пути к зрелости, но по крайней мере вы можете сказать, что вы на правильном пути, определив некоторые из этих признаков. Спокойный нрав. Итак, я начал молиться. Господи, я думаю, что хочу быть человеком уравновешенным, человеком мира и покоя. Я не собираюсь быть парнем, у которого все время сносит крышу, так как это олицетворение духа эмоционально незрелой личности. Как христиане, мы должны понимать это. На самом деле, наши эмоциональные проявления Многое говорят и о нашей духовной зрелости. И эмоции – это то, с чем нам просто необходимо учиться работать. Номер восемь. Номер восемь. Следующий признак эмоциональной зрелости – ваша вера в себя. Ваша вера в себя. Эмоционально зрелые люди не имеют ложного самоощущения, основанного на эго и вводящего в заблуждение. У вас нет ложного самоощущения, основанного на эго. Ваше эго мешает вам, и оно обманчиво. Но у них выработано оптимистическое отношение к своим возможностям. Другими словами, вы принимаете решение. Я могу относиться к вещам негативно, но выберу позитивное отношение. Да, если захочу, я могу выбрать негативное отношение, но думаю, что я выберу другое. Я думаю, что выберу другое. Иногда вам приходится решать этот вопрос даже в отношениях. Знаешь, сегодня я не позволю тебе действовать мне на нервы. Не позволю. Это эмоционально зрелая личность. Сегодня я не позволю тебе этого. Ты делал это последние пять дней. И я не думаю, что позволю тебе обругать меня сегодня. Я не позволю. Я достаточно уверен в себе, чтобы не отдавать свою силу кому-то другому. И вы делаете именно это. Вы отдаете свою силу кому-то другому. Сегодня мы отдаем свои силы социальным сетям. Удивительно, вы можете получить 5501 положительных комментариев и остановиться на одном, в котором обсуждается ваша прическа или ваш наряд, или вы решили постить покупки у себя в инстаграм-аккаунте, и они... Вы понятия не имели, что люди могут быть такими недоброжелательными, и говорить о том, как мерзко и уродливо вы выглядите. И вот вы переходите в раздел интернета, где вы можете выяснить домашний адрес этого человека. Может, поделитесь свидетельством? Не поднимайте руки. Где ты живешь? Где ты живешь, я приеду за тобой, держу пари, у меня дома ты не скажешь подобного. Уже появились эти ассасины из социальных сетей. Послушайте, интернет непобедим. Так что не надо, не делайте этого. Если это вас так сильно беспокоит, оставьте это все, потому что вам не нужен интернет, чтобы подтвердить вашу значимость. Я говорю, вам не нужен интернет, чтобы подтвердить вашу значимость. Но часть вашей эмоциональной зрелости придет, когда вы будете знать, как укрепить вашу веру в себя и как разобраться с этим. Номер девять. Открытость. Открытость. Эмоционально зрелые люди способны и предпочитают общаться располагая к себе, а не выказывая пренебрежение? Проявляете ли вы открытость? Можете ли вы общаться с людьми, располагая к себе, а не вызывая отторжение? Иногда я спрашиваю, кем они себя возомнили? Знаете, я действительно не приветствую, когда в общении кого-либо обесценивают. Когда вы эмоционально зрелые, одним из признаков этого, я считаю это наиболее важным, является ваша способность говорить с людьми. Способны ли вы общаться с людьми? Это что-то более важное, чем ваше высшее образование или ваш интеллект. Или ваша привлекательность, с вашим высшим образованием и вашим интеллектом, я все равно не найму вас, если вы мне не нравитесь, потому что вы мне не привлекательны. Есть люди, располагающие к себе и без высшего образования, и их берут на работу, и босс недоумевает. Я даже не знаю, почему нанимаю вас. Вы мне просто нравитесь. Нам лучше усвоить этот урок. Люди не обязаны нанимать вас, если вы им не по душе. Никто не обязан делать что-то для того, кто ему неприятен. Поэтому нам нужно пройти краткий курс «Как быть приятным?». Я не говорю о заискивании, но просто можете ли вы разговаривать с людьми, располагая к себе, а не выказывая пренебрежение? Почему люди чувствуют себя с вами незначительными? Я скажу почему. Потому что ваше отношение к себе определяет ваше отношение к другим. А причина вашего подобного отношения к себе – эмоциональная незрелость. И эта эмоциональная незрелость всегда проецирует на других людей то, что мы думаем о себе. И это попросту незрелость. Это действительно мне очень помогло. Теперь на внезапные вспышки гнева я реагирую как на проявление незрелости. С ними все будет хорошо. Я получил откровение о том, что люди будут делать то, что они хотят делать. Это принесло мне большое успокоение. Я спокоен и уравновешен. Я не пытаюсь повторять что-либо по сто раз. Люди будут делать то, что они хотят. Так что я могу либо стать мишенью для их эмоционального взрыва, либо просто сказать «Люблю, увидимся». Люди делают то, что хотят делать, и вы, вероятно, можете узнать что-то новое о себе. Я не буду ходить вокруг да около, я просто не понимаю, почему они так поступили, почему они сказали это. Потому что они хотели. Потому что они хотели. Нет ничего лучше вопроса, почему люди грешат. Я не понимаю. И мы любим... Вот оно. Мы обвиняем дьявола. Игра, кто виноват. Почему люди грешат? Потому что им хочется этого. Я не понимаю, почему они ложатся в постель, не будучи в браке. Потому что они хотят этого. Зарубите себе на носу. Потому что они хотят этого. Да, они просто полны дьявола, не больше, чем ты, они просто хотят этого. Люди делают то, что хотят делать, пока не решат, что хотят делать что-то другое. И это то, чем является жизнь. Жизнь наполнена множеством разных вещей. Я слышал, один христианин сказал, «Если вы сделаете эти пять вещей, у вас не будет проблем». Это самая большая ложь, которую я когда-либо слышал. Вы можете делать все эти пять вещей безупречно, и вы все равно будете сталкиваться с разными ситуациями. Потому что жизнь устроена таким образом, чтобы направить нас к росту. Мы взрослеем физически, эмоционально и духовно. Так что если вы ждете, что однажды наступит день, когда все ваши проблемы закончатся, и вы сможете спеть песню Скоро мы покончим с проблемами мира. Нет, проблемы вас не оставят до тех пор, пока вы не покинете планету, вы понимаете? И у некоторых из вас могут быть проблемы при жизни на планете. Такое случается. Ну, знаете ли, какой проповедник, выйдя за кафедру, скажет людям, что у них будут проблемы? желающий сказать истину, но Иисус ясно дал это понять. Он говорит «Послушайте, я преодолел скорбь. Доверьтесь мне, и я помогу вам пройти через это. Доверьтесь мне, и я помогу вам пройти через это». Неприятности не длятся вечно, так что если у вас отпуск, насладитесь им. Если вокруг мир и покой, о, насладитесь им. Никого нет дома, вы одни наслаждайтесь. Наденьте пижаму, возьмите попкорн и включите Netflix. И наслаждайтесь этим, потому что так будет не всегда. Вы даете себе небольшую передышку. И я прожил достаточно долго, чтобы осознать, что это проходит. Вы получаете небольшой кусочек радости, и он проходит. Но не живите в этом пищевом раю. Вы можете все исправить из своего прошлого. И все равно впереди будет что-то новое. И Бог проведет вас через это новое. Так устроена жизнь. Я больше не верю в фантастические сказки о том, что если я сделаю эти пять вещей, то проживу безупречно до конца своей жизни. Когда в Библии сказано, что желающие жить благочестиво будут гонимы. И это не значит, что благочестивые люди избавлены от преследования, которое приходит с жизнью. Жизнь тренирует вас. Жизнь дает вам возможность расти дает вам невероятное понимание мудрости, которое вы, возможно, не почерпнули бы из книг. И вы сможете вылезти из книг, когда это произошло в вашей жизни. Здесь я вам не понравлюсь. Я больше не приду в эту церковь, потому что я не верю в это местописание. Дорогуша, это одна из сфер, где я могу смело сказать, что мне все равно, во что ты веришь. Просто продолжай жить. Продолжай жить. В прошлом месяце у меня не было проблем. Подожди следующего. И если в новом месяце не было проблем, хвала Господу, переходим к следующему месяцу. Продолжайте жить дальше, у вас может быть даже восемь спокойных месяцев. Наслаждайтесь. Номер десять. Вот последний признак эмоциональной зрелости, который я хочу вам дать. Вы можете утверждать, что возрастаете эмоционально, когда замечаете за собой хорошее чувство юмора. Перестаньте воспринимать все слишком серьезно, как, например, сейчас. Я не могу поверить, что он говорит подобное. В моей Библии сказано «Просто остановитесь». Эмоционально зрелые люди понимают, что вся жизнь не может восприниматься серьезно но они понимают важность веселья и смеха в жизни как отличного механизма высвобождения давления и преодоления стресса. Вы должны использовать это. Иногда, когда что-то идет не так, вы должны понять, если я хочу с этим справиться, позвольте мне добавить немного веселья. Позвольте, позвольте мне превратить это в игру Позвольте мне, мне нужно немного повеселиться. Мне нужен способ, какой-то механизм, которым я смогу сбросить давление и стресс жизни. Позвольте мне общаться с людьми, которые, по крайней мере, знают, как смеяться, и не считают, что смеяться — это грех. Не считают, что веселье — это грех. Вам нужно общаться с людьми, у которых есть чувство юмора, отличное чувство юмора. Вы понимаете? Мы Стефи, мы друзья, и мы можем смеяться до боли в животе. Это очень забавно. Иногда вы знаете их так хорошо, что им даже не нужно ничего говорить. Вы уже знаете, о чем они думают, и это в порядке вещей. Это нормально. Я пытаюсь убедить людей в церкви, послушайте, мне нравится, что люди растут духовно, и мне нравится, что вы серьезно относитесь к отношениям с Богом. Я люблю это. И да, бывают времена, когда это будет благословением для людей. Знаете, нельзя все время веселиться, и также нельзя постоянно жить под стрессом. Поэтому просите Бога помочь вам найти этот баланс. Жизнь – это баланс. Боже, помоги мне найти баланс. Чувствую, будто сегодня вечером я на консультативном групповом сеансе. Помоги мне найти баланс в жизни, где я могу хорошо проводить время. Я наслаждаюсь своей женой, мне с ней невероятно весело. Для меня она просто уморительна. Иногда даже, просыпаясь утром, я смотрю на нее и начинаю смеяться. И она спрашивает, над чем ты смеешься? Бывает, она возьмет себе что-нибудь на перекус, что-то хрустящее, ММДМС или что-то в этом роде, какие-нибудь печенья. Я захожу в комнату, и знаете, она готовит себе небольшую стопку вкусняшек. Я об этом не знал, и дети показывают мне на днях. «Пап, ты не знал о маминой заначке?» «А, вот же она!» Я смотрю и вижу разные крекеры, лимонные печенья. «Вопрос, почему я последний в доме узнаю об этой стопке закусок?» И вот я захожу в комнату, Тэффи что-то жует и говорит мне, «Ничего не говори». Научитесь давать себе передышку, хорошо? Научитесь давать себе передышку. Слышу некоторых «Спасибо, я в порядке, спасибо». Аминь. Друзья, в день Святого Валентина мы сходили на концерт Аниты Бейкер. Это было нечто. И Тэфи в восторге начала подпрыгивать. Справа от нее стояла женщина из церкви. Она хотела убедиться, что я ее заметил. Приветствую, пастор Доллар. Тэфи начала потанцовывать, а я не стал. Та женщина справа отвлекла меня. Тэфи, спокойнее. Ты не видишь женщину справа? Она встала за нами. Ты хочешь, чтобы мы сегодня попали на YouTube, а? А потом подумал: Забудь о ней. Она тоже здесь. Она тоже здесь. Отличие только в том, что она не может хорошо провести время. Потому что эмоционально скована. А Тэфи хорошо. Она подпрыгивает, хватает меня и трясет. Я говорю: Господи, помилуй! Люди ведь подумают мне весь чего. Уймись, женщина! Дайте себе передышку. Дайте себе передышку. Я серьезно. Необходима эмоциональная зрелость, чтобы дать себе передышку. И знаете, не могу подобрать этому точное определение. Позвольте себе заинтересоваться и наслаждаться процессом. Гарантирую вам, вся ваша жизнь изменится. Вы по-настоящему поймете, что Иисус имел в виду, когда говорил, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, в полном достатке, в избытке». «И я говорю о всей жизни».